Всем огромный привет! Сегодня буду готовить рождественскую ковришку, либо же по-другому еще называется пряничный хлеб. Естественно, эта выпечка подойдет к вашему столу не только в рождественский период, но и в любую другую пору года, так как она необыкновенно вкусная, с насыщенным ароматом специй. И я думаю, что рецепт придется по вкусу многим. Для этого рецепта нам понадобится смесь приправ. У меня была готовая для пряников и глинтвейна, поэтому я буду использовать ее. Ну а кто захочет сделать самостоятельно, я все пропорции напишу в инфобоксе. Дальше нам понадобится 250 грамм муки, 350 грамм меда, соль, сахар 40 грамм, 2 яйца, 100 миллилитров молока, смесь приправ, 10 грамм разрыхлителя и цедра половинки апельсина. Также, если у вас формы не силиконовые, то потребуется еще сливочное масло для смазывания форм. Я начинаю готовить, а вам желаю приятного просмотра. Для начала я ставлю мед на медленный огонь, добавляю сюда 40 грамм сахара. Мне необходимо, чтобы мед растворился и хорошо смешался с сахаром. Я буду это делать при постоянном помешивании. нам необходимо чтобы просто сахар растворился и смешался с медом стала вся смесь однородной кипятить нам ее никакой необходимости нету ну, вот я на венчике вижу что еще крупинки сахара присутствуют поэтому нагреваю смесь еще Теперь я мед отключаю и дам ему немного остыть, пока займусь приготовлением теста. В емкость для смешивания я разбиваю два куриных яйца. Немного вспеваю яйца миксером. Добавляю сюда молоко и немного взобью, чтобы смесь соединилась. И добавляю сюда щепотку соли. Дальше добавляю 250 грамм пшеничной муки, предварительно ее просеивая. Сюда же отправляю 2 столовые ложки сверху смеси приправ. Добавляю 10 грамм разрыхлителя. Буду смешивать смесь на мелких оборотах, постепенно их увеличивая, до тех пор, пока тесто не станет однородным. Теперь мне сюда необходимо снять цедру апельсина. Буду снимать только оранжевую часть. Добавляю сюда остывший мед и буду смешивать миксером до однородного состояния. Я это буду делать миксером. Можно сделать это вручную. По консистенции тесто должно получиться как жидкая сметана. У меня форма силиконовая, поэтому я просто сполоснула ее холодной водой Если у вас форма металлическая, ее необходимо смазать сливочным маслом и затем присыпать мукой Излишки муки удалить Форму необходимо заполнять на две трети, так как в процессе выпечки кекс поднимется и вырастет в объеме Я отправляю тесто выпекаться в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. И сразу же уменьшаю нагрев до 180 градусов. Через 10 минут достану, сделаю надрез вдоль всего кекса. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой. И продолжаю выпекать до готовности. Вот такой красавец в итоге у меня получился. Я его выпекала приблизительно час. Теперь его необходимо переложить на решетку и дать полностью остыть. У меня кекс полностью остыл, и теперь самое время его нарезать и показать вам, как он выглядит на срезе. Вот так выглядит выпечка в разрезе. От нее исходит чудесный вкусный аромат и сверху образовалась хрустящая корочка. Это очень вкусно. Если вам мое видео понравилось, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк и подписываться. Обязательно пишите мне комментарии, я буду рада общению с вами. Всем пока-пока и до новых встреч!